Друзья, меня зовут Анна Левина, мне 40 лет, я представляю представительство города Горно-Алтайска, 88 Хочу рассказать свой отзыв о том, как я познакомилась с данным продукцией и аппаратом компании ФОХОУ. В 2019 году от сидячей работы от офисной, как говорится, бухгалтером я была 15 лет, и у меня были межпозвонковые грыжи. Мне назначили операцию, чтобы их... Вырезать. Но за две недели до операции я повстречалась с представителем компании, который посоветовал мне сделать массаж на биоэнерго-массажере. После двух процедур у меня прошли все болевые ощущения. Данный аппарат я приобрела в компании Fuho и вместе с продукцией, которую дали в подарок. 30 дней подряд я лечилась, свою семью пролечила все. И вот такие чудесные результаты у нас произошли. То есть по заключению повторного МРТ грыжи у меня рассосались полностью, то есть произошла резопция грыжи. Также в моей семье еще вот у родственника было тоже водянистая грыжа, где три месяца лежал человек в больнице, ничего не помогало. Вот после пяти сеансов получилось вообще полностью разогнуть человека. Также у мамы были коленочки, назначили даже по замене коленей, дали квоту, но так как начались у нас пандемия и операцию было сделать невозможно, мы на аппарате данное заболевание все вылечили. Также еще вот хочу поделиться а, с своей родственницей. Гелечка, вот тоже был сколиоз, 7 класс тоже стянула все мышцы, позвоночник был искривленный. После 7 сеансов, минус 8 сантиметров, в объеме груди все ушло, все выровнялось. Также вот у дочери были бородавочки, которые полностью сошли после пяти сеансов. Вот. У сына также атипический дерматит, при помощи продукции и нашего чудо-аппарата, тоже удалось избежать данное заболевание. У мужа также был гайморит, все тоже вылечили. Поэтому всем рекомендую данный аппарат у себя, чтобы был у каждого в доме, это незаменимый ваш доктор, который будет вам помогать на протяжении долгих-долгих лет. Всем здоровья и успехов. До свидания. Добрый день, уважаемые гости, и партнеры компании Фахов. Хочу поздравить вас всех с днем здоровья. Пожелать всем здоровья крепкого. В компанию Фахову я пришел в мае по совету знакомые с проблемами позвоночника. И на тот момент защемление седалищного нерва. Получив первый сеанс, я почувствовал облегчение и решил продолжать массажи э, платные. 10 массажей принять. Получив 10 массажей, 5 из которых я пропивал эликсир феникс, я почувствовал сильное хорошее облегчение. И, хотя я мучился с позвоночником лет 15, наверное. После этого следующий приезд я приехал в августе, уже получив, э, приобрел БЭМ и продукцию. Э, немного предисловия. В 2019 году мне поставили диагноз цирроз печени в исходе вирусного гепатита С, который перерос в рак печени. Мне сделали операцию в июле месяце, э, удалив опухоль. Э, одна осталась, э, как мне объяснил хирург, э, она находится в труднодоступном месте, и ее решили просто ну, не трогать пока и просто наблюдать. Если будут какие-то изменения, то будут решать уже, что делать. И вот два года я ходила, она у меня не менялась, ни, никаких изменений. В августе этого года я приехал на очередное обследование и сделал КТ, Пошел к онкологу на прием, онколог говорит, слушай, с удивлением он мне сказал, слушай, у тебя, говорит, это опухоль уменьшилась, говорит, в размерах. Я сам был, конечно, очень удивлен таким результатом, я не ожидал этого от продукции и массажах. я же пришел по другой проблеме с позвоночником. А тут по онкологии такие результаты у меня, я был безмерно рад, конечно. Хочу сказать всем, что вы верили в эту продукцию и компанию, она только дает здоровье, оздоравливает всех. Верьте и принимайте продукцию Фахову. Всем большое спасибо. Дорогие друзья, мое имя Максим и я партнер компании Фахова в городе Рудном КЗА-55. До встречи с компанией у меня были проблемы с почками, с поясницей и с ногами. И это была для меня проблема. После прохождения нескольких курсов массажа, плюс продукция компании Фахов, я забыл за эти проблемы. Теперь я живу и радуюсь жизни, и кроме этого занимаюсь тяжелой атлетикой. И радуюсь жизни, чего и вам желаю. Здравствуйте, меня зовут Хват Пеков Рустан Ханович, Мне 56 лет, высшее образование. Я также являюсь партнером компании «Фахов». У нас очень много результатов. Хотел бы поделиться очень неярких результатов. Это Адинаев Абдухар. Ему 32 года. Более 10 лет он был прикован к коляске. Не мог ходить. После 17 сеансов биоэнергии регуляции он смог подняться на ноги и ходить без кострях. В скором времени он будет абсолютно здоровым молодым человеком.